Что такое счастье? Счастье — это умение ладить с собой. Кажется так просто, а на самом деле нет ничего сложнее на свете. Чтобы найти общий язык с самим собой, порой требуется целая жизнь, а еще долгая работа над своей личностью. Зато в конце пути тебя ждут истинное спокойствие и гармония. Ежедневно следуй этим простым советам, результат от которых не заставит себя долго ждать. Первый шаг на пути к гармонии, лайк этому видео и подписка на канал. Шучу, хотя мне будет очень приятно. Не торопись жить. Как понять себя, как понять эту жизнь? Очень просто, попробуй жить не торопясь. Вспомни, как ты проводишь свой день, наверняка тебе всегда не хватает времени. С детства многим говорили, торопись жить, не успеешь, тебе уже 5 лет, быстрее учись, лучше работай, быстрее туда, быстрее сюда, так жить нельзя. «Жизнь коротка, потерпи немножко», — сказал один знаменитый сатирик. Но если жизнь коротка, зачем же проживать ее быстро? Жизнью надо наслаждаться, а это можно делать только если не торопиться, действовать спокойно и ровно, с пониманием и с ощущением праздника этой жизни. Лет 15-20 назад ходила такая поговорка «Никогда не надо торопиться за автобусом, женщиной и новой реформой». Почему? А потому что за ними все время появляются новые. И это правильно, не стоит торопиться. Жизнь коротка, и если ее почувствовать, то все будет хорошо. Наша главная ошибка состоит в том, что мы растягиваем все плохое. Нам не хочется этого делать, скажем, кому-то не хочется мыть посуду, и он все время это откладывает. А все доброе, хорошее, то, что нам нравится, мы делаем очень быстро. А стоит поступать наоборот. Все плохое стараться сделать как можно быстрее, а все хорошее растягивать, не торопиться. На заметку. Понаблюдай, как ты разговариваешь с интересными людьми. Перебиваешь их или не торопясь ведешь беседу? Как ты читаешь интересную книгу? Проглатываешь или вчитываешься? Как ты ведешь себя на прогулке? идешь быстро или шагаешь глубоко вдыхая воздух, успевая смотреть на деревья, снег и солнце? Попробуй ощутить эту жизнь, и она станет лучше. Ты быстрее достигнешь успеха и сам станешь лучше. Просто не торопись. Учись любить. Человеку необходимо познать сильное чувство, чтобы в нем развились благородные свойства, которые могли бы расширить круг его жизни. Умение любить — великая способность. Она помогает чувствовать жизнь других людей, собственную нужность, полезность, ощущать и уважать себя. А уважение к себе предостерегает человека от многих дурных поступков. «Если я себя уважаю, могу ли я обмануть другого?» Если я себя уважаю, могу ли я дерзко ответить близкому человеку? Если я себя уважаю, могу ли я жить в грязи и быть неопрятным? Конечно, нет. Я же себя уважаю. Забудь о застенчивости. С детства нам внушали, будь скромным, таким как все и не привлекай к себе внимания. Но на самом деле скромность — это плохо. Не нужно быть скромным. Мы путаем два понятия — скромность и воспитанность. Воспитанность это прекрасно. Нужно изживать скромность и развивать воспитанность, культивировать в себе лучшее качество. На заметку попробуй порассуждать и понаблюдай, не слишком ли ты скромен? Потому что следующая ступень скромности застенчивость, а она мешает людям. Подумай, как быть воспитанным, а не скромным и застенчивым. «Ведь в себя: Три магических я: Я хочу, Я Могу, Я Сделаю. Так надо рассуждать. Многие объясняют неудачи в жизни, в карьере, в семейных делах собственной ленью. Мне лень куда-нибудь идти, мне лень убираться в квартире, мне лень звонить другим людям. А ленивых-то людей нет. Изначально любой человек рождается активным, ибо он полон жажды жизни. Все, что живое, активно. Среди живых ленивых нет. Есть люди неорганизованные и неувлеченные. Как только у тебя появится увлеченность, для нее всегда найдется время. Избегай споров. В споре рождается истина, эти слова приписывают Сократу. Ничего подобного, Все наоборот. В споре рождается война, в споре рождается конфликт. Споры выматывают и эмоционально истощают. Старайся не спорить, уходи от спора. Нужно понимать, спор и защита мыслей, в которую ты искренне веришь — разные вещи. Выслушивать другие точки зрения — это не спор, это дискуссия. Это сопоставление, это поиск решения для той или иной проблемы. Но спорить зря тратить время и нервы. Улыбайся. Что делать, если все валится из рук, если на душе и так скверно, а тут еще и снег, дождь, пасмурно? Ты пришел на работу и столкнулся с непониманием начальника. Он дал тебе массу поручений вдобавок ко вчерашним заданиям, не понимая, что со всем этим в назначенный срок справиться нельзя вернулся домой, а там гора немытой посуды, пыль. Когда стирать, убирать, мыть посуду? Что делать? Заняться смехотерапией. Да-да, взять смешную книжку, найти и посмотреть старые кинокомедии или вспомнить что-нибудь смешное из детства, из школьных или студенческих лет. Или же начать собирать смешные, забавные, трогательные, ироничные фразы, которые произносят окружающие. Улыбнешься, и мир станет лучше. А если так каждый день по 10 минут смехотерапии, всю неделю она пройдет весело. Что ж, надеюсь, этот ролик станет твоим путеводителем к более гармоничной жизни и пониманием самого себя. Не забудь поставить лайк и подписаться. Это даст мне понимание того, что мой труд не напрасен.